Мир вам! Слава нашему Господу, друзья дорогие! Господь нам дает возможность и дает нам время, что мы можем пройти и прославить Его. Он здесь. Иисус Христос здесь, и Он хочет говорить с тобой. И Он уже говорит с тобой, друзья. Я часто говорю, когда мы только открываем глаза утром. И мы только стоим и говорим, наше дыхание начинает дышать. И мы говорим, Иисус, я благодарю Тебя. И Он уже начинает с Тобой говорить. И когда ты стоишь и благодаришь Бога, что ты можешь, ты открыл глаза, ты видишь свет этого дня, а многие, может, не открыли глаза, может, многие уже отошли в вечность. Друзья, это жизнь наша. И Господь сегодня обращается, я. Смотрю, так Бог ведет к тому, что мы нам, как нам быть пред нашим Господом. И я так сидел, рассуждал и слушал каждого. И я скажу, что Господь дал мне такую тему интересную, я ее коротко, так сжато скажу, чтобы времени забирать ваше и наше. Но Господь мне положил на сердце прочитать это место, там, где она нам оно известно. Это, говорит Лука, она многие обозначает о добром саморанении. Но если нам взять, и мы часто любим читать с 30 стиха, но если нам взять, почему Христос провел эту притчу, там был такой каверзный такой подход к Иисусу. И вот написано Лука, 10 глава, 25 стих, говорит такие слова. И вот один из закон, один законник встал, искушая Его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Друзья, это то, что Господь говорит, то, что Господь предлагает. И вот если взять Лука, он напоминает нам и говорит, что подошел к нему один законник, это не человек, то что брат сегодня говорил о законе, и вот он знал закон Моисеева, и он вот подошел и говорит учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Но он подходя, искушая, он искал повод у Христа, как найти, чтобы зацепить, чтобы чем, чтобы его поймать в чем-то, но был задан вопрос, что мне сделать, и Христос отвечает, и он знал, Христос знал, кто подошел, и Он ему говорит, 26 стих говорит такие слова, Он же сказал ему в законе, что написано, как ты читаешь. И видишь, что Иисус сразу ему напоминает, что написано в законе, что ты там читаешь. Ты же законник, ты знаешь это все, что надо исполнять. И Христос вопрос вопросом задает ему. И я часто тоже бывает в жизни моей, много беседуешь с людьми, и вот задают вопрос, например, даже библейский, начинаешь ему объяснять час-два, он вроде понял, а потом проходит и говорит, не понял, ничего не дошло. То я брал уже из жизни, опыта, всегда он задает вопрос, а я всегда спрашиваю, а как ты его понимаешь, расскажи мне. И когда он рассказывает, как он понимает, я буду ждать и час, и два, я могу послушать. А потом уже его в чем-то исправить, и тогда идет результат. И я вот смотрю, Христос то же самое, задал законнику вопрос, то же самое, говорит. Он же сказал ему, в законе что написано? И вот он отвечает, как читаешь. И видим, что он не знал, что, но он знал закон Моисея, он знал, что дальше говорить. И 27 стих говорит такие слова. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего,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 что Он сказал, возлюби Господа. В первую очередь, возлюби не себя, а возлюби Господа. Но там уже Господь будет говорить, что тебе дальше делать. И 28 стих говорит такие слова. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить. Друзья, Он, зная Закон, Решил поузнать, что скажет Иисус. Может, Иисус скажет что-то ему другое? Но Иисус был послан отцом для того, чтобы он исполнил закон. Моисей показал Израилю, что «Вот, я исполнил закон весь, который дал мой отец вам». И Христос, он показывает, и тут этот законник хочет его уловить. Ну, знаете, в жизни бывают в нашей такие искушения. Приходят люди и начинают тебе каверзные такие вопросы задавать насчет твоего вероисповедания, ну, как ты веришь Богу, и, ты, и хочет тебя в чем-то уловить. И вот эти моменты, как вот брат говорил, когда в те времена, когда мы жили, еще было при СССР, при этом все, и кто знает, тогда были коварные вопросы очень. Сейчас все считаются верующими, свобода везде, все верят в Богу, все ходят, все свободно. Но тогда была проверка большая. И тогда они помогали нам служить Богу правильно. Вот эти какебисты, как брат напомнил, они помогали нам, христианам, служить Богу правильно. Не надо было что-то выдумывать. Если ты в каком-то обществе нашелся, там, который ты не должен быть, тебе они сами выгонят. Говорят, уйди отсюда, потому что ты не наш. Они сами тебя выгоняли. Потому что они боялись, что может быть ты какой-то посыльной. И они выгоняли тебя. Это Бог так делал. Сейчас наоборот все идет. И вот этот законник, подходя к Иисусу, он ему задал, что мне сделать, чтобы спастись. И вот Иисус ему отвечал, что читаешь, и он отвечал правильно, так поступай. И 29 стих говорит такие слова. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, кто мой ближний? Вы Представляете себе, опять он, не, он недовольный этим ответом, то, что Христос ему отвечает. И он спрашивает, «Кто мой ближний? Ты мне расскажи!» И вот дело в том, друзья, мы должны понимать, живя на земле, мы должны знать, кто мой ближний. Мы можем сказать, «Моя семья – самая близкие». Мы можем сказать, «Мне есть друг самый близкий». Но Христос говорит о другом. И тут же Христос приводит притчу интересную. И вот такую притчу Он говорит, что на... на... это сказал Иисус, это 30 стих. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаритин же некий, проезжая, нашел его и увидел его, сжалился и подошел, привязал, перевязал ему раны, возлил масло и вино». И посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день он, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем. Если издержишь что -то более, так когда я возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшему разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и ты, поступай также. Друзья, вот читай эту притчу, и вот многие часто осуждают священника, осуждают левита, вот какие они грешники. Но если взять по закону Моисея, они ишли на службу, они не имели прикасаться. Они, может, подумали, это мертвый человек. Они, если прикоснулись бы к нему, они должны уже не идти на службу, куда он и шел, а возвращаться и пять дней очищаться. Это был закон Моисея. Почему и Христос провел этот пример? Потому что священники левиты, они служили в храме, и вот это когда ты его закон Моисеева, если то можете прочитать, там в Второзаконе, там много написано, там идет повторение, что ты должен делать. Если даже ты священник, или ты назарей Божий, и если у тебя даже мама умерла, ты, если, ты, ты должен пройти дни очищения. Это был закон, который Христос пришел и отменил это. И Христос вот это отменяет закон. И для чего он отменял? Вот Галатам написаны такие слова. Галатам 2 глава, 16 стих. «Однажды, из, из, узнавшись, что человек оправдается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа», и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Вот что говорит уже Новый Завет. Что Павел нам пишет, делами закона не оправдается никакая плоть, но и верою в Иисуса Христа. Аллилуйя! И вот, друзья, вот это происходит то, то, что мы должны видеть в нас. И Христос ему отвечая и говорит, иди и ты делай тоже. Иди и ты совершай тоже. И ведь он сказал, он сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал, иди и ты поступай так же. Друзья, да поможет нам Господь. Я не буду распространять, потому что время идет. Это тема большая. Я как-то продолжу. Я вам скажу одно, что Господь хочет, чтобы мы делали дело Божие. Если мы видели израненного и на пути у нас, помоги ему. Соверши это то, то что Господь хочет. Будь самолетином. Яви милость ту. И вот Христос, белый так, Спасешь себя. Друзья, но мы должны понимать, что наше служение не окончено. Наше служение на земле, оно не закончилось, пока мы имеем дыхание, пока мы имеем жизнь еще в, нашей, в, нашей, в наших ноздрах. Друзья, это важность тому, как мы должны и как мы пристанем пред нашим Господом. Придет тот день, нас, мы видим, что мы вошли в последнее время. Когда-то родители нам говорили, что придет последнее время. Но я вижу по всему, что мы вошли в это последнее время, друзья. Написано, будут войны, будут со. Это идет. Это происходит, исполняется слово Господнее. Кто не читает Библию, они сидят... Не поймёшь, что. А может, он знает Библию, но он не хочет понять. И он сидит в панике тоже. Но Христос говорит, надо знать Писание и исполнять. Не быть тем законником, который он знал закон, но он не исполнял закон и хотел что-то найти у Иисуса. А Господь хочет, чтобы мы знали и читали и исполняли чтобы в нас был, было отражение нашего Иисуса Христа. Друзья, Господь хочет, потому что Он свят. Ничего нечистого туда и преданной мертвец не войдет. Туда не войдет. Знаете, мне как-то задаю, а почему ты часто вспоминаешь? Я говорю, я, наверное, до смерти буду вспоминать, когда я был там, там чистота и святость. Когда пришел, ангел сказал, пройди, пришел и сказал, пошли, и я пошел. И я увидел там святость, там красота. Но он сказал, нет, ты вернешься, ибо ты нужен на земле. Друзья, а я так не хотел. Но Бог дает еще нам жизнь. И за это я всегда говорю, благодарите Бога, что у вас есть возможность. Благодарите Бога, что у вас есть возможность поднять глаза и сказать, слава тебе, Господь, за все, чтобы не было, друзья. Я понимаю, мы на земле, а дьявол нас атакует, бывает, всякими искушениями. И дома, и везде бывают такие искушения, и нам бывает так тяжело на душе. Но Господь говорит, я с тобой, я возле тебя, я тебе помогу. Не разочаровывайся. И говорит, самаритин, он приходит и тебя обнимает. И он говорит, ты мой. И он берет и приводит тебя в церковь, и там, где тебя будут заботиться, там будет тебя опекать. И он сказал, я когда приду, я вас дам, а ты опекай. Ты будь, печься об этих людях. Друзья, печься об этих людях. И Господь нам дает эту возможность, чтобы мы пеклись друг о друге, Чтобы Господь нам дает, чтобы мы ишли вместе, созредая дело Божье. Чтобы мы за друг друга молились и привозимся пред нашим Господом. Пусть Господь нам поможет во всем. Да будет имя Господня прославлено в нашей жизни, во веки веков. Аминь.